Итак, дамы и господа, вторая карта, карта Демираш, выбор косы смерти, и напомню вам, что первую карту коса смерти выиграла со счетом 16-8, кстати, символично, команду Ripe Wizards они выиграли 16-8, команду Зэк Тим они выиграли 16-7. На первой карте со стаком собак они сыграли 16-8, но, видимо, должно быть сейчас 16-7 и других вариантов, судя по всему, быть, наверное, не должно. Ну, ножи, во всяком случае, выиграли как раз-таки коса смерти и очевиднейший, наверное, свап-команд. Ну, само собой. В обороне начнут коса смерти, у них произошла небольшая перестановочка по составу. Если быть точным, то пауза, да, наверное, должна быть сейчас взята, нет? Не стали брать паузу почему-то. А, ну все, вернулся. Эрик Бургов появился, заменив собой, по всей видимости, того самого Мувера, который играл на первой карте. Ну и состав теперь выглядит таким образом. Рейдж Донайт, Тетрадь Смерти Смок Машин, Ташира и Эрик Бургов. Ну а устак Собак без изменений. Это Мерзость, Телма Пофигист, Ветка Гортензии и Мейден Ивил. Итак, закидываются, вот просто как вот, закидывают удочки рыбаки, вот точно так же сейчас закидываются стак собак на точку А, поставили бомбу, сделали минус по Бургу, по Бургову, прошу прощения, и Рейдж Донайт еще и сейчас погиб, ну а в дымы здесь лезть это, конечно, приблизительно все равно, что против ветра, как вы знаете, то же самое, да? В общем, в общем, дамы и господа, последним остается смог машины, его забирает настолько пофигу, что вот опять же настолько пофигу, но все мы все прекрасно помним, история же ведь она, как говорится, остается всегда с нами и нельзя от нее никак скрыться, э -э, стак собака и первую карту, свою карту начали тоже очень хорошо, ну вот прям просто 6-0 шли, никаких сложностей не могло быть, но потом внезапно что-то надломилось, и вот здесь меня от бесика, кстати, прилетает информация, что Эрик Бургер... Простите, дамы и господа, точнее. Прости меня, Эрик. Эрик Бургов, это мувер. Просто сменил ник. Окей, будем знать. Значит, это все-таки мувер. Ну, тут, собственно, экономический раунд от обороны. Я, как обычно, на него не возлагаю никаких надежд. Да, Ташира пострелял. Да, Ташира молодец. Но не более того. 2-0. Эрик Бургер, блин. Ну, бывает и такое. Оговорился, что уж тут не страшно. Да-да, <laughs> это Бургер. <laughs> Эрик Бургер Кинг. И пауза от косы смерти. Что? Зачем? Как и почему? На столь раннем этапе паузу брать? Ага, вот оно что. Эрик нас снова покинул. Какие-то у него прям сложности Постоянные Ну что ж, ждем Ждем завершения паузы Мне даже приятно с этой оговоркой <laughs> Классная карта, как похожа на Инферно Ну да, в общем-то есть что-то схожее Но Мираж куда более Сложная, чем Инферно Я бы сказал так не намного, конечно, она там Она не требует такого пристального внимания к позициям Как, например, карта нюк Как, например, карта трейн Но при этом, при всем это, конечно, далеко не инферно Потому что перетяжки, стяжки Здесь оборона сильна Но перетяжки порой могут занимать столько времени Что если ты еще и проиграл перестрелку на меду Ну, тут можно будет просто как бы Собирать вещи и ливать как можно дальше Сейчас опять ник придется менять ему. Так на фасткапе же вроде бы как нельзя поменять никнейм, если я не ошибаюсь. Плитки похожие. Ну да, вот, собственно говоря. Вот оно, инферно. Вот так вот, если вот... Господи. Если вот так смотреть на карту, то можно забыть, что ты смотришь <laughs> на карту Мираж. Но все остальное, конечно же, здесь миражненькое такое. И да, Фарух, приветствую. Три раза в день можно менять? а а, а во как. Это какое-то новшество, что ли? Потому что раньше я точно помню, что можно было три раза, по-моему, в месяц менять, если я не ошибаюсь. Но точно не в день. Потому что у меня даже периодически заказывали матчи, и я интересовался, а почему никнеймы такие? И мне говорили, что нет возможности поменять ник, к сожалению. Ну, я-то просто на фасткап, как известно, не заходил уже приблизительно 500 тысяч лет. И поэтому, увы, не знаю. Как новый ФК сделали, то такое было. А, во, во. Ну, все-таки такое было, значит. Я все-таки не ошибся. Но это да, я согласен. Это было давно. Итак, паузы закончились, отличная финская флешечка в исполнении пофигиста, хорошая такая прям в затылок тиммейту, вот прям чтобы он ну, двигался чуть-чуть побыстрее, да, но это само собой фейк на точку Б с выходом последующим на точку А, все достаточно стандартно и по классике для команды стак собак, такой раунд я уже вижу в их исполнении не первый раз. Честно скажу, и на том же самом Инферно Они периодически пытаются фейковать Ну и всякие вот такие штуки Они вообще большие любители делать И с командой СК Гейминг, к слову скажем Тоже было приблизительно то же самое Но сейчас постановлена бомба Постановлена, можно так вообще выражаться Поставлена скорее, конечно И ДМИ не позволяют игрокам обороны Приблизиться к точке Ну А сейчас уже попытка отыграть Просто на отстрел девайсов Ташира попадает в голову Элме да и все. И все. Здесь еще попытка была от смог машины забрать пофигиста, но попытка оказалась не очень успешной. Ташира и вернувшийся, кстати говоря, мувер засейвились. 3-0. И первый полноценный девайсный раунд. Саня, доброго вечера. Молодой человек. Приветствую. Смотрел игру Sky Gaming. Честно, лучше б спать лег. Так, СК Гейминг это... С СК у нас играли стак собак. Ну да, там было достаточно все прямолинейно, так скажем. Все было слишком очевидно, да. Но забавно, что, как я уже еще тогда говорил, в чате очень много людей голосовало как раз-таки за победу команды СК. Как бы это забавно, опять же, не было. Настолько пофигу минус Ташира. А следом чудом, просто чудом успевает уцелеть игрок с ником Rage the Night. Правда, ненадолго, даблкил от мувера, и ситуация 2 в 2. Тетрадь смерти под КТ, вместе с ним играет на той же самой позиции Смок Машин. Ну, флэш, окей, хаеп, изумительнейшая хаешка. Ладно, хорошо, она залетела не, не так уж болезненно, но 34 хп, собственно, помянем свап девайса слышно было конечно же прекрасно топающего соперника в коврах смог машин получает информацию о местоположении второго оппонента но победа в этом раунде снова достичь не удается и что забавно команда коса смерти абсолютно никак вообще не выглядит в обороне сильная страна на собственной же карте но парадокс Заключается в том, что играть, видимо, <смех> не очень-не очень хорошо получается. Но такое, опять же, ладно, хрен с ним бывает. Потому что и сами собаки как бы проиграли свою карту. В общем, удивительного здесь, естественно, ничего в этом такого-то и нет. Там хотя бы ржачно было именно зрителям и комментатору. Да, я согласен, особенно когда э, Чувак, который фейковал Ой, фейковал, господи, афк шел целый раунд Просто в конце за пару секунд До конца раунда с глаком наперевес Забежал и уничтожил Тетрадь смерти, энтрифраг по мерзости Разменный фраг от Мейден Эвила И дальше неожиданно Откуда-то вдруг появляется Мувер, который забирает Мейден Эвила, если я не ошибаюсь И снова поставлена бомба 23 секунды до взрыва. Ошибается в перестрелке мувер. Таширо. Ну что, пофигист. Не очень профитная позиция. И команда Коса Смерти берут первый матчпоинт на своей карте. Счет 4-1. Смогли. Смогли. Хоть в кои-то веки, как мне кажется, ошиблись с собак. Я думаю, стоит продолжать Бить в точку А Уж больно мне понравились выходы от стака собак Да, вот, то есть, грамотно разложенные дымы По карте, очень хорошие Флешки и чуть-чуть, конечно же Везение в перестрелках Без него никуда И именно поэтому стак собак Успешно заходили на точку Господи, затроило опять Смог машин Попадает в Мейден Ивила через Смаки. Вообще просто бесстрашнейший хэдшот. Ташира. Ну, ладно, дымы мешали обоюдно, конечно. Но странно, почему Ташира, увидев своего соперника, не сумел его забрать. Но хотя бы оставил его с 19 хп. Может быть, кто-нибудь из тиммейтов на подборе сможет нормально сыграть. Рейдж Донайт поджал яму. Ну, а Элма просто ждет какого-то поджима на мид. Типа, пока что, конечно, он может и не произойдет Что интересно, кстати Настолько пофигист, чекает Андер И так можно было бы разгрузить Элму, например Поставив его на мидл Чтобы в Андер никто не сумел пройти Но Белиссимо, дамы и господа Тетрадь смерти и мувер Делают такое количество киллов Что у команды стак собак Просто живых игроков не остается Вот такая вот печальная новость 4-2 это 3-2-2 Бес сказал, чтобы играли лайт При мне атака на мираже была сильнее, чем защита Надеюсь, сейчас так же будет Но защита посредственная, я бы сказал Но не буду говорить Потому что на самом деле Вроде бы сейчас раунды-то начали брать Поэтому как можно какие-то претензии Высказывать команде, которая выигрывает раунд ну, конечно, тетрадь смерти большущий молодец. 5 хп оставил Мейден Ивиллу И позволил сопернику на экономическом раунде зайти в точку, поставить бомбу, еще и девайс выбить. Ну, окей, смог машин запотеет э, из-за себя, и из-за вот того своего товарища по команде, который погиб первым. Ну, два минуса смог сделать, как бы по-прежнему пятихоповый игрок есть. Даблкил от мувера. И мерзость последний. Да, здесь Дигл, и увы, и Ах. Удержать не получается, у всех игроков обороны есть дефьюз-киты, поэтому бомба естественно обезврежена, но а третий раунд запакован, отправлен и уже вручен к смерти. Бесик без обид, но атака и сот всегда гуляли в разных местах. Есть такое. Во многих местах действительно можно было встретить косу смерти, но не их атаку. Никера, кстати говоря, приветствую, блин, не успел сразу сказать, вернее, ну там момент просто был такой, что я прочитал сообщение, но не ответил на него. Даблкил от мувера, и это, судя по всему, удачнейший врыв в ковры. Ну, вот как-то так, наверное, это все выглядело. Дымы, флешечки, но флешка абсолютно, конечно, не тайминговая, пофигист! Ух ты, вот это да! Ну, на шару, конечно, абсолютно забирает мувера, а какая нахрен разница, на шару или нет? 14 кп у пофигиста, и... Сложно будет такое выигрывать, потому что уже со спины, собственно, поджали. Но тут самое главное, опять-таки, соблюдать э, рамки дозволенного, да, и не пушить до последнего. Потому что если сейчас каждый по одному будет открываться, то это будет полнейшее вакханалие. Но смог машин со снайперской винтовки аж из коннектора убивает своего соперника. Счет становится 4-4. Ну, кстати, вот, ребят, я уже не первый раз, да, вижу сообщение про то, что, как утверждает Степан Жук, что Бесик лох. А давайте просто самого Бесика спросим, как бы, у них это дружеское общение или он его действительно пытается оскорбить. Если пытается оскорбить, то давайте его забаним, а если это дружеское, то давайте просто претензии ему предъявлять больше не будем. Так, выход на Б. Снова с диглами. Один Единожды получилось зайти. я почему бы не попробовать еще раз? Видимо, именно таким образом руководствовались, выбирая стратегию на этот раунд. Парни из стак собак. Но в этот раз-то как раз не получилось. 5-4. Витя, приветствую. Завтра Бравл Старс. Приходи. Ты обещал, что придешь поддержать меня. Да, дружеская. Он наш игрок. Ну вот и все. И э, Богдан, Так, одну секунду, дорогие друзья. Саня без лоха, и жизнь плохая какая дружба какая, может быть без крелилока <laughs> ну это я не знаю уж ох ты мои хороший выход из ямы в паре с веткой гортензии достаточно результативно открылись из ямы счет кстати не поменялся пока я там в чат залипал вроде нет Минус от смог машины, два в одного, Мейден Ивилл остается последним, неужели такое ретейкается, дамы и господа? Ну что, садится на дефьюз один из игроков обороны, второй выходит на прессинг, и the bomb has been defused, вот тебе и приколы, вот тебе и прикольчики, дамы и господа, пытались, но не дошли, 6-4. Рад, сколько тебе лет? А вот буквально прям через полтора месяца будет 30 ровно. Итак, 10 раундов позади, дорогие мои друзья. И команда стак собак вновь принимает решение выйти на точку Б. Ну, по крайней мере, частично выйти на точку Б. Да, во всяком случае, один из игроков оборон, а, атаки, простите, это мерзость. А, вместе со своим тиммейтом, которого зовут, я все никак его не могу поймать. Так где он? А, вот он, пофигист. Пытаются что-то под точкой Б делать И, естественно, они будут туда выходить именно вместе с бомбой А, а все, что сейчас творится на точке, они более чем фейк Как я же говорил, команда стак собак Они очень любят именно вот такие вот моментики делать Да, ветка гортензии минус ташира И смог машин забирает пофигиста Тут как раз очень важно, чтобы игроки атаки успели на перетяжку Минус мерзости на точке Б. Не остается игроков атаки. Некому защищать бомбу. Игроки обороны до сих пор еще не сели на дефьюз. Минус от мувера и. Рейдж донат снимает бомбу. Не успевает подскочить веткой гортензии вовремя. Ай-яй-яй. 7-4, дорогие друзья. А по голосу не дашь 30. А сколько дашь по голосу? Больше или меньше? С юбилеем, что ли, будем поздравлять Вполне возможно Инферно кто выиграл? Инферно выиграла коса смерти Мистер <coughs> Камикадзе Call of Duty приветствую вас, товарищ Пять калашей против снайперской винтовки Двух калашей, эмки и... И просто мувера с ножом <coughs> Тоже с калашом, разумеется Три калаша, мк -ка, авп против пяти калашей Ну... Боевой, так скажем, бай Элма просто ждет поджим, как вы видите, да Сканирует территорию Красиво, кстати, сканирует, ничего не скажешь, да Молодой человек, поздравляю с рождением сына Пусть вырастет достойным человеком И радует своих родителей Поздравляю Посидели немножко ребята из стак собак и вышли на точку. Смог машин, прошивая через ящик Элму, не позволяя поставить ему бомбу, но гибнет. Гибнет, а следом за ним погибает от рук ветки Гортензий. От рук ветки. Вот. Просто от рук ветки. В общем, 7-5. Все игроки обороны. Скопытились, не удалось ничего сделать Ну, мне кажется, что, конечно, коса смерти Должны выигрывать первую половину Это однозначно, но 5 раундов отдать атаке Я бы этим ограничился Постарался бы, во всяком случае, ограничиться Потому что тут можно как бы Типа, типа, типа Короче, с... как бы, ну, много много. То есть, если будет, например, 8-7, это нельзя называть победой в обороне. Хотя, опять-таки, вопрос, как к атаке подойдут парни из косы смерти, и насколько бронебетонная будет у стака собак оборона, вот тут пока непонятно. На 30 лет Сани 5 литров энергетика. Ну, кстати, тоже не ошибка, да. Спасибо большое большое, Саш. Не за что. Мы, Ферганан, сегодня сейчас выиграли на Манганцев. Ух ты, поздравляю. Поздравляю. А где играли? Как играли? Рассказывай подробнее. 26-28. Ну, в принципе, недалеко. На 30 лет Сани всем коллективом купим самый дорогой коньяк. Никера. Ловлю на слове. <смелых> Жду коньяк. Rage the Night, э, минус мерзость. Энтрифраг за командой Коса Смерть. Пауза от команды Так Собак мы, в общем-то, конечно, дождались. Переждали эту самую паузу. Но явно она немножко им пошла не на пользу. Тут как бы такая ситуация, когда нужно потеть, потеть и потеть. И ни в коем случае не... Ух ты! Сюрпрайз, модафака! Это приблизительно так сейчас выглядело, когда резко ветка гортензии так в окне. Голова снизу появляется. Господи, я аж испугался. Простите меня, дамы и господа, что отвлекся от комментирования. Но такого я прям совсем не ожидал. Ридж Донайт минус Элма. И раунд на этом заканчивается. Все-таки победа в первой половине досталась к смерти. Не без проблем, но 8-5. А, на 100 долларов Лан в Фергане играли. О, -о, о как. Здорово. Саня, все норм. Мне в 29 Сиги не продают без паспорта. Ха-ха-ха, круто. Блин, а мне, кстати, в 14 продавали без паспорта. Тут такая вот история, да? А лучше коньяк плюс энергетик равно злой Саня. Не, Саня, когда выпьет, он же наоборот самый добрый становится. Вы что, я как раз-таки по... Это... Под, под градусом только добрею Ветка гортензии остается последним С диглом, кстати вот, Даже не успел его найти и включить э, Настолько быстро Его нашли игроки обороны раньше 9-5, последний раунд первой половины И далее, конечно же, последует смена сторон Статистику я не озвучиваю, дамы и господа Вы сами это знаете вот, собственно, всегда это знаете Я всегда ее периодически показываю Вы можете в любой момент поставить паузу и посмотреть но это касаемо записи. А если касаемо прямого эфира, то вы всегда можете чуть-чуть отмотать назад, а потом резко чуть-чуть отмотать вперед. На Ютубе есть такая функция, как вы знаете. Эрик Бургов, э, минус мерзость. И куда-вдруг непонятно куда полез Ташира. Минус от тетради смерти, снова поджимы. поджимы... Коса смерти любит поджимать. Ну, обожают просто поджимать Фраг от мувера, пофигист, разменивается, убивая в яме рейдж до И, кстати говоря, вместе с Элмой успевают даже уйти еще из ямы Самое важное, не пропустить момент... Не пропустить момент еще какого-нибудь каверзного поджима Не дают договорить, черт возьми, опередили события немножко, ребята Пофигист, пытается по-быстренькому добежать до Андера Кстати, ему удается это сделать и если он пойдет на точку А, то очередной сюрприз модафака Никого на точке А у команды стак собак попросту даже нет Ой, стак собак, простите, коса смерти Ну вот смок машин сейчас займет позицию на КТ А пофигист уходит Уходит на хелпу Нет, идет все-таки в точку Ну тогда смотрим за смоком Нет, о, понятно Хотел сказать, давайте посмотрим все-таки за мувером И не зря Не зря включил мувера и Именно он сделал последний минус в раунде Ну и счет Итоговый счет первой половины 10-5 Мне кажется, вот теперь уже можно сказать Что коса смерти сыграли первую половину хорошо Потому что 7-5 выглядело не, не совсем уверенно А вот 10-5 уверенности куда больше Ну вот и все Напьем нашего саню пойдем плавать на лодке Ой <laughs> Я воздержусь, пожалуй. Погода не для плавания уже. Амербек, приветствую. Что ж, а, прогрев ямы от игроков обороны. Ну, тут, тут, как бы, да, атака, как обычно, у косы смерти. А, смерть, смертельная или смертоносная, не знаю, как правильно сказать. Смог. А, ну, фри фраг абсолютно, конечно же. Минус элма. Один в три. Но тут точно нужно брать юз, потому что с глаком прям будет сложно. Как бы хорошо не летели Берстфайры, но нужно было брать Юсп, тем более он прям рядом лежал. Мне кажется, это было бы профитнее. Ну что ж, 10-6. У нас есть игрок Ник Огр, если знаешь, зовут Саша. Нет, не знаю такого игрока. Тогда Саня завтра перед стримом бахни, чтобы эта... Школовая игра легче шла. Я, может, тоже пивка... Да мне нельзя, к сожалению, сейчас выпить Я бы выпил с радостью Потому что под такое без спиртного, наверное, играть нельзя Но мне нельзя Вот эту и следующую неделю Употреблять спиртное Даблкил от ветки гортензии Минус от настолько пофигу Увер. Ну, просто раскачали мувера, да. И с одной стороны, посмотри, говорит, на меня, а тут с другой вылазить. Нет, посмотри на меня. И просто так и не смог определиться, мувер, кого он будет убивать. В итоге умер сам. 10-7. Вот почему я говорил, что нужен запас по раундам. Потому что я был практически уверен, что с так собак заберут пистолетку. Ну, у косы смерти слабенькие пистолетки. Честно скажу. Вот сколько матчей видел, слабенькие пистолетки. Об. Оп. Вы видели, да? Вот насколько плотный слой смоков, но модельку было видно все-таки. Чуть-чуть очертания можно было разглядеть. Минус от мерзости. Эти самые очертания как бы быстро очень погибли. Минус от тетради смерти и еще один от обороны. Минус от рейдж донайта. Ух ты! Ай, зафейлился Зафейлился, пофигист Хаешка от Элмы догоняет Мувера Ну а Рейдж догоняет Элму Один на один И позиция, кстати говоря, Мейден Ивила Абсолютно непредсказуемая То есть в этой ситуации просто нельзя знать Что он находится в коврах Потому что он просто выходил поджимать И он с такой же долей вероятности Мог находиться на точке Б И прийти с КТ Респауна с коннектора, с хилпы, откуда угодно Но он пришел с самой неудобной позиции Не, ну что-что, коса умеет заходить в спину Ну, она же коса, как бы Коса и не должна в лицо заходить -то. Тож, Пока замахнешься По лицу можно получить Мне до 2022 нельзя пить а -а -а, Так, Саня, тебе повезло еще ну, по сравнению с тобой, да. Почему нельзя? А, не буду говорить. Ну, в общем, просто я сейчас принимаю кое-какие препараты, которые нельзя а, мешать со спиртным. Мерзость. Вооружается снайперской винтовкой. Я уже начал забывать, что вообще мейн АВП у стака собак это мерзость, потому что они... Очень долго играли первую половину И играли ее в атаке А в атаке, в общем-то, не очень нужна АВП И поэтому АВП у них как бы и не было Но первый же свой девайсный раунд Коса смерти, можно так сказать, сами же быстренько и похоронили Минус по ветке гортензии Ну, он был красный Он и так еле-еле дышал, как говорится, да? И как смог машине выигрывать вот такое? Когда ты один в четыре ну, мне кажется, не та ситуация, где можно что-то выиграть. Не попал в Элму. Ну, вернее, как попал, но не убил. А вот Элма попал и убил. Элма более продуктивен. 10-9. На свай со спиртным невкусно. Константин, у вас крутые познания. Не, не проверял, не могу согласиться или опровергнуть этот факт. Но не пробовал. Канал... Кнайф ТВ против употребления спиртного и каких-то психотропных или сильно действующих наркотических средств, и так далее. Uh, прикалывайтесь природными ништяками. Грибы, например. <с> um> Шучу. Настолько пофигу. Минус тетрадь смерти. И, кстати, прошу обратить внимание, дорогие друзья, на демейдж Dealing команды Коса Смерти. Ноль. 0. Раунд заканчивается с полными лайфбарами у стака собак. Ни одного попадания даже не было сделано. Вот настолько хреново атака у косы смерти выглядит. Десять-десять. Я про тебя, я не курю. Так, а я что? Во-первых, ни на свай, ни спиртной, не курица, да? Как бы, типа, на свай не курят. А, и, тем более, этот, как его? Я его не употребляю. Чего вдруг-то я его буду употреблять? Шутки шутками, а грибочки с картошечкой прикольная штука. Да, особенно если, например, это очень грамотно пожаренные лисички с э, грамотно пожаренной жареной картошечкой. Да еще и с салатиком с каким-нибудь замечательным. Вкуснятинка, слушать захотелось. Ну что, очередная попытка изменить ход событий от косы смерти. Очередной бай-раунд, правда, неполноценный У Рейдж Донайта девайса не нашлось, но нашелся Дигл. С которого он, кстати говоря, сделал минус. Поэтому, в общем-то, без разницы, был у него девайс или нет. Вот у мувера был девайс, а фрага он сделать не сумел. А вот Рейдж Донайт делает уже второй минус. Тогда спрашивается, э, зачем покупает девайсы мувер, если у них есть в команде Рейдж Донайт, который и без девайсов справляется. Каешка от Элмы лишает жизни смок-машину. Ну, плюс денежная пачка. И опять же... Я не знаю, прям сильный ли это плюс Ну, 3 в 2, однако Очень неудачный и не несвоевременный чек от Rage the Night, дабл Даблкил от Элмы и победа в раунде за собаками 11-10 Ну, при прикол про препараты Так это же, ну, как это... Это же фармакология, это не... Не наркотики Ну, фармакология... Ну, фармацевтика, хорошо, давайте так скажу Это э, лекарство Давайте вот... Ясно скажем, да, что это лекарство Лекарство, которое категорически нельзя употреблять со спиртным Тихо, кушать захотелось Вкусно описываешь Ну вот, я про что и говорю Я вот э, а объяснил про вот эту картошечку, да, с грибочками И у вашу самого немножко это там что-то в животе Все, э, зашевелилось, забулькало, черт возьми, есть захотелось Агрессия! 500 лет ее ждал и наконец-то дождался. Коса смерти. о Ты! Вот это остановил. Вот это остановил. Такое ощущение, что мерзость сейчас просто это, головой а в стенку вошел. Ну а теперь прошу обратить внимание на демейдж дилинг от обороны. 60 хп сняли с Ташира и 1 хп, по-моему, сняли с рейдж до В общем, разменялись некрасивыми раундами команды. А счет-то тем временем 1-1. 11. В общем, беда Беда это я в плане про то, что Кушать хочется Ой, блин, кошмар Блин, зачем, зачем вот сказали про грибы с картошечкой Кошмар какой Минус от мувера, но разменный минус, потому что Ташира уже погиб, а следом еще один минус от тетради смерти. И численный перевес уходит в сторону косы смерти. Они распоряжаются им грамотно и делают еще один минус. Мерзость с Элмой остаются вдвоем и мерзость. И тут определенно надо сейвить э, снайперскую винтовку, ну а Элма, в общем-то, если имеет желание, конечно, может пойти пострелять в кого-нибудь, но я думаю, что не стоит. Бомба, кстати говоря, была брошена в респауне, за ней пришлось бегать э, с маку 50 секунд до э, конца раунда, ну, благо, что есть возможность еще сбегать, а вот вот эти поиски до момента поставленной бомбы, зачем начинать поиски, ну то есть вы сейчас это выйдете в равную ситуацию, да? а ВП же оно и, это и ждет как раз таки. Ну, мерзость э, по дефолту до сих пор еще находится э, на точке Б. Элма же в это время ушел в Б-ковры. Слышит. Слышит топтышки за стеной. Минус по Рейдж-Донайту. И спасся. Спасся. Элма засейвил девайс, но победа в раунде досталась косе смерти. И тут важно понимать то, что счет теперь 12-11. Разбаньте Стёпу <laughs> Хороший хэштег, но Стёпа разбанился Его же банили на 5 минут только Итак, энтрифраг фраг от мерзости И рейдж донайт Рейдж донайт, а вот Ташира не докин, К сожалению, в этом раунде Мейден Ивил, даблкил и минус один от мувера. Ситуация теперь уже с перевесом для обороны. И я думаю, что стак собак такой, конечно, отдавать по идее не имеют никакого морального права. Но и снайперская винтовка у тетради смерти, в общем-то, появляется вопрос. Зачем? Мне кажется, что АВП при таких обстоятельствах э, вообще не нужно. Вот вообще ни в коем образе не нужно. Счет слишком плотный и АВП, скорее всего... Не нужны Ну, оборона, ладно, еще Обороны я еще понимаю, если будут играть с авиками Но атака с АВП Да еще и в меньшинстве вот сейчас Ну, на что надежда будет Вот что мне интересно То есть акцент на то, что мувер э, Затащит в упоре, а тетрадь смерти Будет играть э, на саппорт Ну, так вот сейчас зазумился Увидел кусочек соперника Ну, надо было стрелять э, в парапет, очевидно Хаешка не попала, флешка должна была ослепить. Минус от пофигиста, и вот вам, пожалуйста, снайпер, который даже выстрелить не успел. Блин, поносил снайперскую винтовку, целый раунд на шифте походил, и... Кошмар, одним словом. 12-12. Вот необдуманные поступки. Во-первых, минус куча денег на эту снайперскую винтовку. А, Во-вторых... А... Минус раунд потенциальный из-за того, что снайпер не сумел э, сыграть мобильно. Ну и мерзость. Э, каждый раунд начинал с энтрифрага, но не этот. Рейдж Донайт на этот раз перестреливает мерзость. Уже приелась, как говорится, позиция. И с нее, естественно, мерзость э, быстренько убрали. Ветка Гортензии забирает Таширу, но остается всего-то навсего. С одним хп, а здесь в паре Мейден Ивила убивают. Вот просто парные... Движники от косы смерти, следом от мувера также умирает вот тот самый недобитый ветвь гортензии. И пофигист демонстрирует не самый качественный спрейдаун, который мог бы, наверное, продемонстрировать, учитывая, что играет он весьма и весьма добротно. Мне кажется, что вот тут просто, возможно, растерялся, когда его тиммейты один за другим погибали. Мне кажется, что пофигист просто тут чуть-чуть дизмораль поймал. Вот тут, наконец-то, оп, прострел. В Элму попал. Это хорошо, что Элма подпрыгнул. И пуля попала в ногу. А, еще чуть-чуть, как говорится, и все могло бы закончиться совсем не так, как закончилось. Но две снайперские винтовки, на мой взгляд, вообще перебор. Минус от пофигиста, минус от мерзости, от Мейден Ивела, от Элмы. Ну, только ветка Гортензии еще минус не сделал. И все, опять снайперская винтовка Остался один в 4. Да не берите АВП Просто не берите АВП, оно не нужно Оно не нужно в атаке вообще Хорошо, мы минус Мейден Ивил Моментальный сваб девайса, минус мерзость Но 15 хп осталось Мерзость-то перед смертью А вот, кстати, и ветка Гортензии сделал по минусу Вот так команда стак собак Поделили вражескую команду Подели... Мы, делили... Мы делили апельсин, много нас, а он один, как говорится, да, но каждый по минусу, однако, сделал Все красиво, никто не в обиде АВП в руках мерзости По дефолту, так скажем И коса смерти на шифтах отправляются под точку Б мне кажется, это может сработать в какой-то степени. Но только в какой-то. А вот, кстати, минус мерзость. И у смог машины один хп остался. Это... Как, елки палки так? Я не понял. Это сейчас прострел ему такой, что ли, прилетел козырный? 4 в 3. И не успеваю я это сказать, как погибает сразу два игрока обороны. И не успеваю договорить еще одно предложение. Погибает третий. 14-13. И, как я и говорил, собственно, это может сработать. Почему я сделал такое умозаключение? Что произошло? Минус смог машина. Но это не есть гуд. Это не есть гуд, потому что, мне кажется, надо было бы как-то паузу взять. Разве нет? Но благо у команды стак собак нет денег. Благо для команды коса смерти, я имею в виду, Потому что они как бы с ботом. Да, это, конечно, колон, но это бот. <смех> Не будем забывать. Даблкил от мувера, минус от рейджа. И пофигист с веточкой вдвоем. Третий минус от мувера. И Ташира добивает последнего игрока. 15-13. А допчики себе коса смерти уже обеспечили. По Узу срочно нужно брать э, Косе Смерти объективно без паузы можно просто сейчас докатиться до допов и например их проиграть. Но конечно вопрос заключается в том, что случилось со Смок Машины, куда он делся, черт возьми. Это все-таки не самый слабый игрок состава Коса Смерти, и поэтому я бы так легко не отказывался от него, да. Тем более Бай. Посредственные. Три Фомаса, две эмки. Но одна из эмок уже делает минус. Погибает мувер. И вот появляется смог машин, вырубая тем самым бота своей команде. Вот почему и нужно было как раз-таки э -э брать паузу. Мерзость забирает Ташира. И до сих пор еще ни одного минуса не смогли сделать парни из косы смерти, а их, между прочим, двое осталось. Ну, не смотрите на то, что в лайфбарах их показано трое смог машина отсутствует Как явление Пофигист Ну, кстати, блин 4 хп И, например, если вдруг сейчас прилетит Какой-нибудь шальной хэдшот Почему нет? То есть тетрадь смерти определенно может сейчас Затащить 40 секунд до конца раунда Это я просто про что? Вдвоем остались против пятерых И вышли на ситуацию один в один то есть очень сверхпродуктивно, как мне кажется, сработано. Веточка гортензии поймет ли, что сейчас происходит. Нет, видимо, пока не понимает. Ой-ой-ой, слишком широко открывается тетрадь смерти. Пропустил. <г Sundays> он, его, он его пропустил, дамы и господа. Ну нет, здесь я ставку делаю на ветку гортензии. Он близок к сайду, и он понимает, где находится его соперник. Свапает девайс. И уходит на Б! И он просто уходит на Б, дорогие друзья! Это рука-лицо! Бог ты мой! У тебя просто перед лицом поставили бомбу, и ты не разобрался. Ай-яй-яй-яй-яй! Как же грустно заканчивается! Но на какой эпичной! На какой эпичнейшей ноте, черт возьми, заканчивается этот финал, дорогие друзья. 16-13, вторая карта остается за командой Коса Смерти. И парни становятся победителями а, в турнире. От команды One Hall Legendary номер два закончился, и полторы тысячи отправляются к косе смерти, а тысяча рублей отправляется коллективу Стак Собак.